Дорогие друзья, рады приветствовать! С вами инвестиционный центр Павловой и партнеры». В наших видео мы отвечаем на вопросы подписчиков обо всех торгах и аукционах, где продается имущество дешевле рынка. Сегодня отвечаем на вопрос нашего подписчика. Как затронули нас, участвующих в торгах, карантинные времена? Что-то изменилось? Друзья, на нас, участвующих в торгах, карантинные времена не влияют только если положительно. Объекты не уменьшились ни на торгах по банкротству, ни на новых торгах активы госкорпораций. Лоты очень разные, от авто до земельных участков по различной цене. Дисконт более чем достойный. Вы можете смело приступать к работе, не боясь, что хороших объектов недостаточно. Базы обновляются быстро, приходит новое имущество. Вы можете участвовать в торгах, сидя дома, а если вам понадобится осмотр,